Да! Сразу-то не давай грудь. Да! Иди. Сисю угу. сюда. Сиди Кормление ребенка. Ты кричишь? Все дома. Хорошо, Крис? Выходи. Да, отходи, чтобы мало сказал. Спроси, все или еще? Все? Мало? Что пойдет? Нет. Криси. Мало? Точно? Да. Угу. угу. Похлопай, чтобы она. Угу угу. угу. угу. Ну давай, давай. Там Рома пришел, да? Рома пришел. Рома пришел. Он тебе должен всю ночь, да, конечно. Ну чего, ты чего?